Рассмотрим строение атома водорода. Заряд ядра водорода плюс один, так как порядковый номер водорода в периодической системе равен одному. Так как водород расположен в первой группе, на единственном энергетическом уровне у него находится один электрон. Рассмотрим строение атома лития. Заряд ядра лития плюс три, так как порядковый номер лития равен трем. Литий находится во втором периоде, значит в его атоме два энергетических уровня. Литий начинает второй период, первый энергетический уровень в его атоме заполнен до конца, то есть содержит два электрона. На внешнем втором уровне всего один электрон, так как литий находится в первой группе.